Информационное пространство России вот уже двое суток заполнено сообщениями, которые звучат в новостных программах, в сводках криминальных, криминальной хроники. Это сообщения о задержаниях российских подростков. Задержания произведены в 37 городах, задержано не менее 100 человек. У них изымается нацистская символика и нацистская литература, исследуются их заявления, призывы, к убийству граждан Российской Федерации. Все это обильно звучит с экранов телеканалов, но мы не слышим в аналитических программах, выступлениях экспертов внятного, глубокого анализа причин, почему это вообще стало возможным, почему это происходит в нашей стране, почему это происходит на просторах бывшего Советского Союза, который жизнями 27 миллионов своих сынов и дочерей оплатил победу над фашизмом победу, которая была достигнута в мае 1945 -го года. Почему это происходит здесь и сейчас? Почему эти люди живут в нашем обществе, впитывая в себя абсолютно человеконенавистническую идеологию? По моему убеждению, в значительной степени ответ на этот крайне важный вопрос, а ответ на него общество должно дать, содержится... В статье председателя Центрального комитета КПРФ Геннадия Ильича Зюганова под названием «Остановить преступление перед будущим». У этого материала есть подзаголовок о ситуации в отечественном образовании. Действительно, этот объемный материал посвящен внимательному, тщательному, детальному анализу того, что происходит в самой важнейшей сфере нашего общества. Хочу напомнить, что все последние 30 лет сопровождаются борьбой за сохранение лучшего в российской, советской системе образования, борьбой за сохранение лучших традиций. Есть одна большая ложь, которую активно используют наши оппоненты. Это ложь о том, что Компартия России в 90-е годы имела большинство в Государственной Думе. Большинства у нас никогда не было, но заслуга современных российских коммунистов перед Россией, перед обществом, перед современностью, перед будущим нашей страны состоит как раз в том, что даже не имея такого большинства мы могли образовать его, объединить депутатов Государственной Думы здесь, в стенах парламента, для того, чтобы получить такие это большинство тогда, когда обсуждались самые злобные, самые опасные инициативы в отношении нашего российского образования, нашими общими усилиями. Депутатов-коммунистов, наших сторонников, студенческого движения, союза ректоров, который был весьма активен в 90-е годы, удалось заблокировать осуществление, проведение в жизнь, разработанной Всемирным банком, программы для России образования в переходный период. Сегодня ситуация была бы в нашей системе образования высшего и среднего еще более грустной, еще более печальной, чем та, которую мы имеем сегодня, чем та, которая обсуждается сегодня на всех площадках. От этой ситуации, от этого положения дел все сегодня предлагают уйти. Но мало кто предлагает, как это нужно сделать. Вот здесь, в этой статье лидера Компартии Российской Федерации... Предлагаются конкретные меры, конкретные предложения по спасению российской высшей и средней школы, а значит по защите интересов будущего нашей страны. Все предложения, весь тот анализ, который содержится в этой статье, полностью соответствует программе Коммунистической партии Российской Федерации, с которой мы шли на федеральные выборы. Напомню, что эта программа называлась «10 шагов к власти народа». Образование – это сфера, которая обеспечивает... Будущее всех сторон нашей жизни, будущее экономики, будущее нашей культуры, будущее нашей науки, будущее нашего здравоохранения. Здравоохранение, которое сегодня находит, находится в фокусе общественного внимания в связи с той оптимизацией, с тем погромом, которые сделали нашу систему здравоохранения гораздо менее защищенной перед различными вызовами и угрозами. А угрозы иногда становятся реальностью, они воплощаются в жизнь. И сегодня та пандемия коронавируса, с которой мы имеем дело, это воплощение одной из таких потенциальных угроз, в которой советская система здравоохранения была подготовлена гораздо лучше, чем нынешняя. В этой связи, по крайней мере, один пример тех предложений, которые содержатся... В статье лидера КПРФ мы считаем, мы настаиваем, мы полагаем правильным, чтобы в учебные заведения, высшие, средние, любые специальные учебные заведения, которые готовят специалистов для сферы медицины, для сферы здравоохранения, люди поступали только на бюджетные места. Здесь не должно места быть места ни к умовству, ни финансовым возможностям конкретной семьи, ни толщине конкретного кошелька, в медицинские учебные заведения люди должны поступать на бесплатной основе, выдерживая нормальный конкурс и понимая, что это их призвание, и с этим призванием они связывают свою жизнь и свое будущее. Но есть еще одна проблема, которую мы тоже должны понимать, особенно сейчас на фоне, когда все говорят о одном из самых трагических эпизодов жизни в истории нашей страны. 30 лет исполнилось разрушению Союза Советских Социалистических Республик. Многие говорят о том, как это случилось, высказывают свои сожаления, восторгаются тем, что наш народ смог пережить даже это лихолетие, что ни один другой народ с этим бы не справился. Но есть один очень важный вопрос, одна проблема, которую тоже нужно понять и осознать. Ведь тогда, когда рушился Советский Союз, наша уникальная, выдающаяся система советского образования еще существовала. Но даже тех людей, грамотных и высококультурных, по крайней мере, часть из них удалось обвести вокруг пальца. Почему? Потому что информационная среда страны была, была отдана в руки абсолютных разрушителей, патентованных провокаторов. Но если кто-то думает, что провокаторы это только из сферы конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, глубоко ошибается. Чем господин Николай Сванидзе отметил 30-летие разрушения СССР? А он отметил эту печальную трагическую дату своими призывами снести памятники Владимиру Ильичу Ленину по всей территории нашей страны, современной Российской Федерации. Хочу напомнить, что Николай Сванидзе несколько отличается от тех молодых и малообразованных подростков, о которых я говорил в начале, о тех подростках, которые вступают в неонацистские организации и которыми сейчас приходится заниматься правоохранительным органом Российской Федерации. Так вот, в отличие от этих молодчиков, Поживших мало, мало видевших, мало почитавших, господин звонит за человек, убеленный сединами. И более того, претендует на то, чтобы называться историком. И он, этот историк, призывает сегодня развязать кровавую кашу в нашей стране. Он предлагает моих товарищей Зюганова, Мельникова, Коломейцева, Арефьева, Камнева и всех остальных... Я даже не очень понимаю, что он предлагает с ними сделать. Что он предлагает с нами сделать, что он предлагает сделать с миллионами наших сторонников, когда он предлагает сносить памятники Ленину. Это главный символ для любого коммуниста, для любого сторонника идей социальной справедливости. Это значит, что он прямо, прямо прямиком провоцирует кровавую бойню в нашей стране, кровопролитие на улицах российских городов, такое же, какое случилось уже на улицах Украины. Он этого не понимает, или может быть это и является его целью? Может быть, это как раз та категория правозащитников, которых правильнее называть правозачинщиками. Но тогда возникает вопрос, что делает этот человек в президентском совете по развитию гражданского общества и правам человека. О каких правах человека он может говорить, какие права человека он может защищать, если он цинично прямо здесь, сейчас, сегодня предлагает эти права нарушать если он считает, что люди левых убеждений, которые у нас большинство в России, должны быть репрессированы, если их идеалы, символы должны быть подвергнуты поруганию, этот человек прямо провоцирует рознь, гражданскую войну в нашей стране. Но вообще-то все это может быть предметом разбирательства в судебных инстанциях. Все это содержится в Уголовном кодексе Российской Федерации. Если господин Сванидзе пересмотрел свои взгляды на жизнь, пересмотрел свою гражданскую позицию и считает, что репрессии это возможно, что унижать людей по принципу их идеологии возможно, что по принципу принадлежности к той или иной партии людей можно а, казнить, то тогда какое отношение он имеет к гражданскому обществу и правам человека? Если ты пересмотрел свое мнение, свои подходы, выходи из этой организации и честно скажи о том, а, что ты являешься провокатором, негодяем и человеком, который разжигает рознь в нашей стране. Мы считаем, что вся эта ситуация не может быть терпима в нормальной стране, в нормальном обществе. Мы считаем, что э, люди, выполняющие роль антисоветчиков, э, антикоммунистов и русофобов, закладывают серьезную мину под наше общество, под будущее нашей страны. И этих граждан, их деятельность должна быть разминирована. Господину Усванидзе не место в президентском совете по развитию гражданского общества и правам человека.